Всем привет! Наконец-то нашлось время для нового видео, для нового влога. Я сам очень его ждал, потому что уже две недели я ничего не снимал. После новогодних каникул я отдыхал, кутил и заболел, к сожалению, очень сильно. Блин, примерно, наверное, дней 10 лежал в постели, не вставал, никуда не ходил. Сейчас уже часок полегчало, и я решил снова покататься на лошадях. Сейчас приехали мы очень-очень далеко от города, аж таксивность вышла 357 рублей. Ну, для Казани это дороговато, в общем. В Москве, конечно, цены другие. Вот, а там же, он лошадочки катаются. На лошадях, мне кажется, мы вот примерно там же и будем кататься. Вот, в прошлый раз мой опыт мне понравился, но было лето, было поприятнее. Сейчас, конечно, холодно. Вот не знаю, как по настроению это все будет, но это выглядит красиво, и вообще лошади мне нравятся. В общем, вот такое поле. Прям будто на природу уехал Елочки тут всякие Зимой, конечно, красивее намного это выглядит Вот она так, прям как-то более чисто, что ли, как-то более важно Молодой песик так и хочет вынюхать Смотри, как она прям вообще такая все Морда волосатая, морда волосатая Блин, у нее, смотри, какая морда, она ухоженная сама. Большой такой. А -а -а! У нее такой череп гигантский, прям вообще. Вообще может, такая... на, собаку можно кататься? <laughs> да, на собаке может кататься тут можно. Я не бью ее, ей. Она, Хорошо. В общем, я сейчас на лошади по воде держится двумя руками. Но, так как у меня в одной камере, лошадь не очень управляется. Мне досталась очень активная лошадь. Те лошадь очень теплая, и поэтому низ э, у меня не мёрзнет. Мёрзнут только кончики пальцев ног, потому что я в кроссовках, и пальцы рук. А, потому что перчатки вообще не спасают, на улице минус 10 там только после болезни, очень боюсь заболеть, вообще, э, на лошади мы кататься должны час. На целый час это нереально прокататься здесь, потому что ветер дует очень сильно и, в принципе, холодно. Вот, в общем, э, что сказать, на лошади кататься приятно, но не второй раз попадаются какие-то активные, неуправляемые лошади. В общем, мы не прокатились даже 15-20 минут, э, потому что стало очень холодно, я в кроссовках, ноги у меня вообще очень сильно замерзли, я их не чувствую прям... Больно, боль чувствую такую. Вот, мы сейчас зашли в такое место, в общем, где они греются и я положился свой телефон вот сюда, чтобы он согрелся чуть-чуть, чтобы я смог вызвать такси. Вот, очень забавно. Айфон грею от какой-то комфорт я не знаю, как назвать. Еще мы пришли в трогательный зоопарк. И довольно-таки здесь прикольно. В общем, разно, разные животные. Вот это страшная штука. Мне не нравятся жабы. Ну, таких вот я люблю. Он всяких варанчиков. Кстати, вот как он держится, да, нужно изучать. Он держится на стене, там у него присоски какие-то. Следующий год кого? Он скользит. А, ну да. У него будет трехметровый. Стой. Но у него голова такая прям твердая, знаешь. Ну, череп. А ближе. И пасть тоже. Такой паль, такие пальцы у него смешные. А он не упадет? То есть так бы он не пошел без еды? Он так хочет ее взять, прям. Держу. Эй, пацан. И он нельзя только так скатывать. Ага. Спать Сам спать. по себе должен, да? да? да. Он ну, не упадет? Его, побладь, его да. не лезть. Сразу защита ну, Срабатывает. Давай. о хо -хо -хо. Ты прям как собачка кушаешь. А это собачий корм? Да. Блин, он все рассыпал. Давай. Петух соберет сейчас. У Харьков вообще тут лаунж-зона. Может? Играет. Ну, они прикольные, да. Вот у Мурат читай, такой живет. Они думают, что ты их покормишь вообще. Вот так пишет. Ну, ну, ну, а да, если ты камеру включил. Ну ты можешь меня? У меня посмотри. Стой, стой, стой, стой. Стой, стой, стой, Ты бы за что-то. Я вот так Сейчас я браслет раздал. Нет. Смешно покажу. Скажи, как у него. Смотри, зуб какой. Да-да-да. Смотри, как он забавное забавно. Мне кажется, это от у них звонят. Да. <связываю> как лежится вообще прям. А, -а, -а. давай мы ставим Инстаграм с тобой. Стоять еще чуть, -чуть. Слег зевает. <связываю> У меня четыре зуба больших. <связываю> Это что такое? Облизывать стал. Покажи, смотри. У меня такой язык шершавый. Привет, спасибо большое, что посмотрели это видео. Я знаю, что я обещал, что видео будет выходить два раза в неделю, но как вы видите, это не происходит. Видео выходит две недели один раз. Я к сожалению очень сильно болел, практически две недели. Вызывал себе три целых три раза скорую. Потратил тысяч семь на лекарства. И в общем только-только начинают ходить от своей болезни. Я надеюсь, я скоро клемаюсь и начнут выходить видео не просто влоги, но и с концепцией. В последнее время на канал довольно-таки часто подписываются, я этому очень рад, и не хочу просрать все это дело, потому что, ну, стараюсь, и все в этом, ну, блядь, типа, ну, стараюсь, да. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, и я вас буду ждать здесь снова через недельку. До новых встреч!